Мы начинаем сегодняшнюю нашу работу. Прежде всего, хотелось бы сказать спасибо за то, что обтикнулись на наше предложение и согласились принять участие в нашем сегодняшнем разговоре. Я думаю, что он должен быть конструктивным, интересным. По крайней мере, мы на это надеемся. Мы специально не стали не готовить какой-то дополнительной письменной информации, потому что эта информация э, требует, которая есть, она очень насыщена цифрами, а каждая цифра требует определенного комментария дополнительного, поэтому мы все-таки решили работать вот в таком режиме. Я сейчас предложу его. Значит, буквально 3-4 минуты вводных таких «я», Попробую рассказать, вот, для чего сегодня мы собрались. Ну, Во-первых, в пресс-конференции принимает участие сегодня Ирина Аркадьевна Серко, заместитель главы округа по экономике и финансам. В таком порядке будем работать? Предложения, которые значит, на, до 15 минут информации Ирины Аркадьевны, где-то так, оно, 15, не более, да, и дальше начинаем работать в режиме вопросов-ответов. Я прошу вопросы, если есть письменные вопросы, может быть, кто-то будет в течение информации имени Аркадины передавать их нам, будем отвечать тогда через раз. Значит, раз на вопрос, который будет из зала, и раз на вопрос, который поступил письменно в заявке. Вот против такого подхода работ нет, возражений никаких. Если нет, тогда мы продолжаем, начинаем работать. Ну, Пресс-конференция сегодня наша посвящена тем вопросам экономическим, хозяйственным, социальным, которые сложились в нашем округе. Те, Я бы сказал, те попробуем обсудить те моменты, вопросы и последствия, которые к этому привели. В течение, на наш взгляд, в течение пяти последних лет, да, вся чехарда связанная с, с заменой глав администрации периодически через годы, да, все мы об этом знаем, которые, к сожалению, не мере не вела ни к увеличению, к отсутствию вообще внутреннего финансового контроля, привела к вопросам организации работы администрации, как с точки зрения каких-то регламентов, выстраивания системы, описания рабочих процессов. То есть вот, вот эти все моменты, вопросы мы хотели бы сегодня обсудить, проговорить их. Если, значит, больше того, я хотел бы сказать, на чем мы строим сегодня нашу информацию это те замечания, те представления контрольно-счетной палаты. Я бы хотел сразу, в первую очередь, поблагодарить все-таки этот коллектив контрольно-счетной палаты, коллектив высокопрофессиональной, с четкой гражданской позицией, и ее руководителя Татьяна Борисовна, как она смогла организовать эту работу. Поэтому вот та информация, которая была представлена в первую очередь, на комиссиях мы рассматривали отчеты контрольно-счетной палаты, она ну, вызывала не просто изумление, она поражала своей вот такой что ли, отношениям таким. Поэтому мы с Ириной Аркадьевой просто договорились, встретились, еще будучи председателем, когда я был председателем комиссии, что отдельные вопросы требуют очень детальной проработки такого анализа финансово хозяйственного. Вот с этой целью в том числе были приняты два сотрудника, которые занялись этой вопросой Ирине Аркадьевне. Мы сегодня эта информация Ирина Аркадьевна поделится. Кроме того, у нас сразу же, когда мы пришли только в собрание депутатов, встал вопрос о муниципальной экономике, о той хозяйственной деятельности, которой занимается город. И вот... Буквально значит, первые же самые шаги, когда мы попытались разорваться, вывод, ну, приходили к одному и тому же выводу, что все муниципальные предприятия они создавались либо под конкретных людей, либо для той цели, чтобы уйти от каких-то конкурсных аукционных процедур. Не больше, ни меньше. Через год, через два они оказывались в таком финансовом состоянии, что иначе как банкротами их просто назвать было нельзя. Поэтому эти вопросы тоже найдут сегодня отражение в нашем разговоре с сегодняшним. И вот для этой информации я слово передаю Ирине Аркадьевне. Пожалуйста, Ирина Аркадьевне. Сегодня ажиотажный спрос судя по количеству присутствующих в зале на какую-то информацию. Я еще раз хочу сказать, мы сегодня подводим некоторый итог, да, промежуточный итог. Той работы, которую мы провели в городе в, в части создания нормальной экономической обстановки. Нам здесь действительно Валерий Борисович сказал, что и контрольно счетная палата Миаского городского округа, я вам должна сказать, что за то время, вот пока мы работаем, вот полгода, допустим, я работаю в администрации, было пять проверок у нас, но это всегда при передаче дел, да, и плановые эти вот мероприятия, было пять проверок, две тематические проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области, и по результатам одной из них мы сегодня будем говорить, для того, чтобы довести информацию эту до жителей города, Одна проверка главного контрольного управления, одна внеплановая контр проверка контрольно-счетной палаты и проверка федерального консущества То есть проверили город по всем статьям на сегодняшний день и те выводы и результаты, которые в том числе озвучены в актах проверки контрольно-счетной палаты Мы сегодня готовы показать. показать, в каком мы сегодня находимся состоянии, город находится да? Причем здесь вот, некоторые ожидают каких-то, допустим, там жареных да, фактов, еще чего-то. Мы э, доведем факты сегодня, те, которые практически э, наша аналитика показала, проверки контрольной счетной палаты. И самое-то главное, для чего мы, наверное, сегодня здесь собрались, для того, чтобы... Значит, сказать о том, какое сегодня состояние, что, наверное, нужно делать, чтобы все задумались сегодня о том, и депутатский корпус в том числе, о том, а что же в этой ситуации делать, и как из этой ситуации выходить, и что надо предпринять, чтобы экономика города действительно была стабильной, нормальной и эффективной, в том числе и муниципальный сектор экономики. Вот это самое главное, для чего мы сегодня, наверное, здесь собрались. Вот на это я хотел обратить особое внимание. Ну, я уже сказала, контрольно-счетная палата, первая проверка была в мае месяце, в июне были подведены итоги. Мы вот немножко с ней разбирались, да, с теми результатами, которые были получены. Я назову только цифру, одну из цифр по результатам этой проверки. Выявлено нарушение на миллиард двести восемьдесят два миллиона рублей. Проверялся в пятнадцатый год. Надо сказать для объективности, что по ряду объектов более глубокая ретроспектива была сделана в предыдущие годы. Миллиард двести восемьдесят два миллиона рублей. Это полтора бюджета по собственным доходам городских за год. Можете себе представить ситуацию? Ну, цифры, конечно, впечатляют, цифры э заставляют задуматься об очень многом. Ну, вот несколько... Примеров, допустим, из этой проверки контрольно-счетной палаты. Ну, например, в составе незавершенного строительства отражены затраты по 116 объектам на общую сумму 163 миллиона рублей, которые списаны в предыдущие периоды и числятся на забалансовых счетах. Немножко такие профессиональные формулировки, да? 116 объектов на общую сумму 163 миллиона рублей. Я поясню, что это такое. Затраты списывались на текущие затраты, ну обычные затраты зарплаты, вот, в эту категорию затрат. Объекты либо выводились, в отдельных случаях вообще даже за баланс не выводились. То есть в результате всех этих действий на 163 миллиона рублей, которые были потрачены, объектов нет. Объектов нет. На 160 где? Ну, якобы забаланс. Якобы забаланс. К чему это может привести? Я могу пофантазировать, я, конечно, не могу утверждать с точностью до так сказать, до последнего рубля. Мы сегодня этим занимаемся, да? И чего здесь больше? Вот разгильдяйства, непрофессионализма, прямого умысла какого-то, да, вот пусть разбираются.. Органы, которым по долгу службы это порочено, меня не могу сейчас давать оценок каких-то в этой части. Но цифры впечатляют, да? Цифры впечатляют. Можно предположить, что а раз объекта нет, я могу, не я могу, а тот, кто такую систему, извините, создавал, может распорядиться им по своему усмотрению. 64 объекта капитального строительства на сумму 365 миллионов рублей эксплуатируются без оформления разрешения на лодку. 64 объекта. Опять же встает вопрос, это что такие объекты, которые даже комиссии нельзя было предъявить, потому что комиссия бы никогда не приняла такой объект, да? Или там э, деньги ушли не, не э, в соответствующие стороны, или там техническое состояние объекта таково, что его нельзя сегодня предъявить комиссии. Да? То есть вообще говоря, вот даже эти три цифры говорят о том, э, что вообще говоря, была создана система, которая создавала благоприятнейшую почву для различного рода потребления. Системно. Кстати сказать, у нас сейчас на выходе акт проверки контрольно-счетной же палаты Мьянского, Челябинской контрольно-счетной палаты по земле, но предварительные сказать, результаты проверки но впечатляют не менее, чем цифры, которые вот я сейчас озвучиваю. Не меньше впечатляют, поверьте. Я, мы свою аналитику тоже проводим, но специалисты приезжают конкретно заниматься этой работой, очень квалифицированные специалисты. Спасибо. Мы все должны знать эту информацию, чтобы понимать, что делать дальше. Правильно? Правильно. Значит, я перебью. Вот мы действительно посмотрели эту предварительную информацию, иначе как охарактеризовать это как четко организованный бардак земельных отношений Княжского городского Я не могу, извините, ренаркадно, но просто ну это... я просто приведу пример. Мы, наверное, еще раз соберемся, чтобы подвести, э, таскать предварительные итоги по второму акту, который контрольно-счетная палата в Челябинской области сегодня нам представит официально. Он выложен. все это, в общем, достаточно открыто делать. Я просто приведу один пример, который из нашей аналитики. Вот все видят заправку, да, возле Юрку, которая сейчас строится. Вот мы с этими объектами и подобными им сегодня разбираемся. Так вот, я вам должна сообщить, что мы сегодня стали перед фактом. Принимать эту заправку нельзя в эксплуатацию. И не принимать нельзя. Почему? Потому что земельный участок был выделен на магистральном газопроводе. Заправка. Особо опасный объект. На магистральном газопроводе. Вы можете себе такое представить. Это только один случай. И вот сегодня человек, который тем или иным способом получил эту землю, он сегодня что может сделать? Он может предъявить городу вполне официальный ущерб за то, что он там построил, а город землю выделил. И таких объектов, поверьте мне, сегодня на слово, но десятки, если не сотни. В целом по городу. Мы еще вернемся к этому, наверное, разговору, когда будет готов акт, помимо нашей аналитики, о которой я уже говорила, будет готов акт контрольно-счетной палаты Челябинской области именно в рамках проверки земельных правоотношений в городе. Я не говорю о прямых значит, вещах, которые были ну, тоже достаточно вопиющие. Я привожу только факты. Ну, например, в 2011 году пропало у нас 33 автомобиля, мир не принят с казны. Где да? эти 33 автомобиля? Разбираемся. Значит, 2014 год. Система оповещения об угрозе затопления ГТС Ремельского гидроузла. Нужный, нужный проект, нужная система. Так вот, на 2,5 миллиона рублей акт был подписан, несмотря на то, что система находится в неработоспособном состоянии, требует значительных доработок. 2,5 миллиона рублей выброшены сегодня. Система не работает. 14 же год, 30 -го, 05 -го, ситуационный центр городского э, мониторинга энергоэффективности управления энергоснабжением Мягкого городского округа. Э, при передаче имущества э, в муниципальную собственность проверки наличия поступающего имущества не проведено. В октябре 2014 -го года по результатам проведения инвентаризации управления учета и отчетностью было выявлено несоответствие фактического наличия объектов с данными учета и в, данное, в настоящее время система не работает потому что часть объектов там часть оборудования и так далее просто-напросто сегодня отсутствует я не буду продолжать, здесь достаточно много примеров это вот основные, те системы, которые действительно должны были работать на эффективность, на повышение эффективности работы округа, они вот приняты с такими грубейшими нарушениями, на сегодняшний день они не работают не работают или имущество в данном случае отсутствует. Это вот прямые факты, которые я сразу хочу сказать, что часть материалов по результатам нашей аналитики, по результатам проверки контрольно-счетной палаты на сегодняшний день уже направлены, и в процессе подготовки будут направлены соответствующие компетентные органы, правоохранительные органы для в каждом конкретном случае для принятия процессуальных решений, потому что ну, мириться с такими вещами, наверное. Ну, наверное, просто нельзя. Ну, нужно знать автора в каждом конкретном случае, автора того или иного действия. За те действия, которые причиняют ущерб муниципальному образованию МИАСКИ городской округ, каждый автор, наверное, должен привести свою долю ответственности. Есть еще ряд моментов, которые вот тоже такие достаточно громкие. Все, наверное, помнят, очень много город дискутировал по поводу строительства полигона ТБУ. Да? Очень спорный был вопрос. Общественность выступала. Я должна сказать, что общественность выступала, наверное, правильно, по большому счету. Потому что я приведу опять же факты, как, этот договор, как эти договоры заключались, как они исполнялись и в каком состоянии сегодня затраты, которые, общая сумма которых составляет порядка 12 миллионов рублей. Как сказал вчера один специалист, он сказал, я говорю, ну деньги, наверное, как-то он говорит, ну у нас есть теперь бумаги стоимостью 12 миллионов рублей. Бумаги простые, бумаги стоимостью 12 миллионов рублей. Дорогое удовольствие, надо сказать. Так вот, значит, договор, ну, сначала проводится изыскание, да, договор. На 5 миллионов 217 тысяч рублей договор на изыскание э, заключен 2 декабря 2011 года. 16 декабря 2011 года подписывается акт приемки, исполнение договора. То есть на все про все. На изыскание в зимний период на сумму 5 миллионов рублей понадобилось 14 дней. Акт приемки подписан, деньги заплачены. До завершения еще, до акта приемки договора по изысканию, но сначала изыскания должны, а потом уже приниматься решение. Второй этап надо проводить или не надо проводить, да, собственно, проектирование. То есть это определяется по результатам изыскания. До завершения процесса приемки изысканий, 12 декабря 2011 года подписывается договор на проектирование на общую сумму 6 с лишним миллионов рублей, 19 декабря этого же года, 2011 года, подписывается акт приемки первого этапа, хотя этапность договоров не предусмотрена, ни аукционной документации, ни договором не предусмотрено. То есть здесь понадобилось еще меньше времени, то есть за 6, 12, 19, 7 дней, да, грубо говоря, за 7 дней было сделано проектирование. А срок окончания этого договора на проектирование 10.03.2012. После этого, значит, проходит какое-то время, выясняется, что то, что сделано, вот в такие короткие сроки или, или как-то иначе, значит, не проходит экологическую экспертизу. Ни первую, ни вторую экологическую экспертизу. Я зачитаю, прошу прощения за опять же технические термины, но, наверное, все мы с вами поймем, о чем говорится. Вот первая экспертиза. При выборе участка для устройства полигона ТБО не допускается размещение полигонов в местах выхода на поверхность трещиноватых пород, да, то есть когда вода на поверхность выходит. И дальше в первом же акте экспертизы написано цифры, приведенные по процентному отношению скальных выход, выходов к остальной территории, ну как, как раз вот эти породы, через которые может, могут выходить вот эти э, подземные воды, вызывают у эксперта недоумение. ибо специальных работ по картированию скальных грунтов и их дезинтеграции, обломочных грунтов не проводилось. После этого якобы идет доработка документации. После этого вторая экспертиза 14 октября 2016, 16 октября прошу прощения, 2014 года. Вывод по результатам анализа представленных материалов, экспертная комиссия, отмечая актуальное строительство полигона ТБО для мяса. Пришла к выводу, что проектная документация не в полной мере соответствует техническим регламентам и законодательным актам Российской Федерации, нормативной методической документации по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов, имеет существенные, существенные недоработки по экологическим и техническим вопросам. В проекте договоры, договоре, который заключен на проектирование работ, Четко написано, что сдается полная проектная документация, в том числе с прохождением экспертизы, как экологической, так и государственной уже окончательной экспертизы. Ни того, ни другого сделано, не было. В 2014 году поступает письмо на имя главы Имянского городского округа, тогда 2014 год, пишет министр экологии Челябинской области, пишет о том, что в декабре 2014 года контрольно-счетной палатой Челябинской области проведена проверка использования средств областного бюджета. По результатам проверки выявлено, что муниципальным учреждением Комитет по строительству города МИАСа при отсутствии положительных заключений экологической и государственной экспертизы проведена оплата работ по разработке проекта строительства межмуниципального полигона Срок выполнения которых истек 10.03.12. Это я напоминаю 15 год уже идет Также не использовано право взыскания неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по указанному муниципальному контракту в сумме тысячи рублей Ввиду изложенного прошу срок до 1 марта 2015 года представить в адрес министерства отчет о возврате в областной бюджет средств в объеме тысячи рублей то есть, э, область говорит о том, что верните эти деньги назад, поскольку ни, договор, ни проектной документации э, соответствующим образом оформлены с экспертизой, ничего нет, деньги истрачены. Э, очень интересная виза главы, вот не могу себе отказать в удовольствии в этом случае пройти, показать визу главы, да, по э, Станиславу Валерьевичу, прошу пояснить. То есть это в 2015 году, начались работы в одиннадцатом году. Прошу пояснить. Но, ну, видимо, я могу сделать вывод на основании этой визы, что никакого контроля за действиями администрации ну, просто-напросто не производилось. В настоящее время вопрос так и остается открытым. Я должна сказать, что сроки исковой давности взыскания с подрядчика, к сожалению, уже прошли. Этот факт мы сегодня должны констатировать. Я секунду буквально, да, вот я прошу слово предоставить сейчас Борис Владимировичу Милетину. Он был инициатором, по большому счету, вот включения этого вопроса в повестку сегодняшнюю. Поэтому буквально 2-3 минуты Борис Владимирович, он был участником всех этих процедур. Спасибо. Кто знает, значит, я был представитель наблюдателя общественности при проведении двух. Спертис по значит, проекту э, полигона. Значит, то, что э, подтверждаю все, значит, все вещи, которые были сказаны до этого, хочу еще только констатировать, что все вот это э, происшедшее оно стало возможным э, при э, откровенной фальсификации и мошеннически откровенном значит, со стороны участников вот этой операции. Э, значит, тот, э, значит договор по инженерным узысканиям значит вот у меня технический отчет датированный 2011 годом значит стадия проектирования рабочий проект уже в 2011 году то есть мы слышали дату декабрь месяц а это уже рабочий проект значит то есть нарушена полностью сама процедура вот это, значит, разработки и строительство. Значит, причем ссылки идут, значит, вот этого господина Горбатовского, который проводил эти изыскания. Это мяско-геолого-строительное предприятие. Значит, он ссылается на то, что получил исходные данные для подоверенности от заказчика, то есть от администрации. То есть градостроительный план строительства, расширение полигона. Нет такого документа и не было. Значит, в 2011 году утвердили генеральный план Мяского городского округа, и там четко и ясно рассматривался отдельно этот вопрос, и там было решено, что решение по строительству, по месту строительства будет значит, принято позже, и в течение всех этих лет это решение блокировалось, и так и не было рассмотрено собранием депутатов. Дальше. Представлен якобы был акт выбора земельного участка для строительства, согласованный в установленном порядке. Не было такого. Вранье. Постановление главы местного самоуправления о разрешении на проектирование. Не было такого. Вы слышали, что воинов ничего не слышал об этом говорит, что не знал об этом ничего. Результаты общения, обсуждения с общественностью, то есть оценка воздействия на окружающую среду. Не было этого. Борис, Борис, все. Понятно, вот по существу... Наверное, значит, да, еще вы... раз, то, сейчас все, все вы, сейчас, да, да, главное, сейчас только что -то. скажу, что, значит, э, даже вот... Деньги куда делись, на ваш взгляд, Борис Владимирович? Да растащили деньги, то есть вы понимаете, что вот, э, ну, там не могу, но э, скажу все-таки, что есть информация, что э, вот между, так сказать, заказчиком и э, исполнителем вот этих работ по э, инженерному проектированию э, существует какая-то даже родственная связь близкая. Вот в, этом, в этом деле. И ну, последнее, значит, вот мяский городской, э, э, э, генеральный план мяского городского округа, как я бы сказал, он не предусматривал излучение полигона на Васильевской свалке. Однако, значит, вот э, мероприятие по охране окружающей среды этого плана впоследствии уже выяснилось, что в нем написано санитар, значит, э, расширение территории полигона. На площади, до площади 32 гектара. Реконструкция полигона с увеличением его площади до 32 г. Не было этого, не было, когда рассматривали Спасибо, Валерий Не было. То спасибо. есть это чистая фальсификация и мошенничество. Спасибо, Валерий Владимирович. Мнение выслушали. Я, э, для тех, кто э, не совсем понял, я еще раз говорю, 12 миллионов рублей сегодня. Я бы сказала, что нанесен ущерб муниципальному образованию города 12 миллионов рублей, которые бы очень пригодились для ремонта тех же муниципальных учреждений и так далее. Я напоминаю, что в эти же годы были взяты достаточно большие кредиты. Я не привожу все факты, и это очень долго было бы, да, на сегодняшний день, но когда вот так средства расходуются, Извините, необходимость привлечения кредитных ресурсов вызывает очень большие сомнения у специалистов. Как минимум. Зачем привлекать средства, если мы таким образом их расходуем? Я уже сказала, направлены документы в правоохранительные органы, в том числе и по этому факту для принятия процессуального решения. Это очень серьезная, вообще-то говоря, серьезная вещь. Еще один момент да, вот из той серии фактов, которые я сегодня привожу. Еще раз, если у кого-то есть интерес в части подтверждения документального вот, того, о чем я говорю, это всегда может быть предоставлено любому журналисту, у кого появится такой интерес. Еще один пример. Всем, у всех на слуху предзаводская площадь, реконструкция да, предзаводской площади. Вот я должна вам сообщить, что такого объекта нет. Нет такого объекта в казне Миасского городского округа на сумму 124 миллиона рублей. То есть реконструкция производилась того, чего нет. Это вопросы несколько да, возникают о том, что как там дефектная ведома, что положено в основу проекта. Тем более, что сегодня она расположена, вот эта вот самая реконструкция, на чужой земле. Да. Землю продать умудрились, что зовут? На чужой земле объекта такого нет. Мы сегодня, вот если сегодня говорить о а каковы последствия? А мы сегодня не обслуживать не можем. Объекта-то нет. Не ремонтировать ничего не можем. На бюджетном языке это называется нецелевое расходование бюджетных средств. Я хочу сказать, вот Валерий Борисович значит, начал эту тему. К сожалению, я должна констатировать, что ни один проект за вот эти годы по результатам, которые мы на сегодняшний день имеем, именно экономическим результатам, проекты, связанные с созданием новых муниципальных учреждений, новых предприятий и так далее, вот сказал уже, не увенчался успехом. Экономическим успехом. Некоторые действительно, вот как, э, как значит, КШП так, небезызвестные, да, уже через год э, принесли э, убытков на сумму 5 миллионов 216 тысяч рублей и так далее, и так далее. Вот любое предприятие или учреждение возьми на общую сумму 25 миллионов рублей. 25 миллионов рублей. В некоторых предприятиях учреждений осталось не выплачено до настоящего времени заработная плата. И вот эти 25 миллионов рублей, вообще говоря, могут лечь на бюджет Мианского городского округа. Они сегодня брошены. Мы, конечно, сегодня меры принимаем достаточно серьезные для того, чтобы ситуацию некоторым образом попробовать выправить. Но я сказала, что угроза того, что эти деньги лягут грузом на и так достаточно скудный бюджет Минадского городского округа в этом году и в следующем году она есть. Поэтому вот э, таков, таков на сегодняшний э, день результат. Да? И э, что касается муниципальных предприятий, то э, анализ, который нам, нами проведен, говорит тоже об очень неустойчивом финансовом состоянии этих предприятий. Э, ряд из них банкротств и, опять же с заработной платой. Как можно, вот я одно не могу понять, я все могу понять, да, значит, я не могу понять, как можно было э, так легко обходиться с людьми, да, когда есть задолженность по заработной плате. Это муниципальное предприятие, это муниципальное учреждение. И ответственность Лиц, которые занимают здесь посты, вот здесь в администрации, должна быть, ну, я не знаю, какой, нельзя этого делать. Этого просто делать нельзя, потому что нельзя. Люди не получили зарплату, они тебе поверили, не пришли на работу, ты создал это предприятие. Вот это вызывает, ну, я не знаю, самое глубокое возмущение, на самом деле. До настоящего времени люди не могут получить зарплату от действий, вот, Которые были, которые были произведены да, на сегодняшний день. Я хочу даже сказать, что некоторые попытки даже сегодня продолжаются, к сожалению, продолжаются попробовать снять данные. Не, да, не, не знаю, как назвать, с некоторых муниципальных предприятий, мы пока об этом не будем говорить. Я в заключении своего короткого выступления могла бы говорить долго и приводить примеров много. Да? Но я хочу сказать, что по всем материалам, которые у нас сегодня есть, по результатам проверок, собственных проверок, проверок контрольно-счетной палаты, они будут направлены для принятия соответствующих, соответствующих решений правоохранительные органы. Надо дать им соответствующую оценку. Ну а мы будем стараться сейчас эту ситуацию и исправлять всеми возможными способами. Да, и прежде всего, конечно, стоит вопрос о выплате заработной платы тем людям, которые, которым город... Остался должен, это первая очередная наша проблема, вторая наша проблема, так реорганизовать сегодня муниципальный сектор экономики, чтобы впредь подобных, подобных фактов и нарушений просто-напросто не было. Вот для этого мы сегодня здесь перед вами выступаем, чтобы сказать о том, что мы намерены делать. Если будут вопросы, мы готовы ответить более подробно. Спасибо. Еще один момент, который мы хотели обратить внимание, действительно, в том числе и обращаемся к вам за помощью, за определенность, чтобы это, вот эта тематика, все эти вопросы, которые мы отправляем в правоохранительные органы, не остались, ну как бы вот не ушли в никуда, понимаете? Потому что вот тот опыт, который у нас есть, вот те материалы, которые отправляли мы в Следственный комитет, в том числе по детям-сиротам, где там нарушения были очевидны, понимаете, они вот не предполагают ни ответов никаких, ни приветов. Поэтому мы очень надеемся, что эту ситуацию и мы, и вы будем держать под контролем и вот совместными усилиями каких-то результатов добьемся. Спасибо, пожалуйста, ваши вопросы. Дорогой Вячеслав, можете первый вопрос задать? Не кумарицы, уважаемый если один из работавших в период проверки главы выйдет и даст пояснение журналистам касательно этой тематики. Дадите возможность высказаться? И какой. Значит, вы, пожалуйста, собирайте свою прес ну, понимаю... Вы ведь собрались не разбираться в этих самых. Я говорю о фактах. Это о фактах, понимаю. которые вы сказали фактов. Причем подали их своеобразно. Я как действующий глава на протяжении двух лет. Предыдущий тот период, который вы анализировали, могу четко дать информацию, откуда эти факты и что происходило. Я думаю, что он... хорошо. Это... Хорошо. хорошо. Спасибо. Я довела его до общественности. Факт. Есть... Обсуждение давайте перенесем в другую аудиторию и пусть разбирается правоохранительного правоохранительных Говорите, я могу, вы можете. Тогда, все, Ирина, может. давайте ряд вопросов. Первое. Давайте по одному вопросу, все-таки ограничено, Станислав Алексеевич, поэтому выберите как-то. желающих много, поэтому не успеем просто уложить. Ну, хорошо, ладно. Пожалуйста. Значит, первый вопрос, Игоря Аркадьевна, вот сумма, которую вы назвали, 1,2 двести, естественно, что он бьет по слуху, просто режет. Это, ну, наверное, глобальная коррупционная схема, если бы был какой-то нанесен ущерб бюджету. При проверке контрольно счетной палаты всегда выносится решение. Выявлено нарушений на 1,2 млрд, из них прямой ущерб бюджету столько-то миллионов рублей. То есть миллиард двести это может быть не завершенки, не введенки, не учтенки, которые там десятки лет в казне. И вот это может быть 1,2 двести. Какой будет прямой ущерб бюджету за период вашей проверки? Значит, прямой ущерб бюджету, опять же, расчет его и определение этой суммы находится в компетенции правоохранительных органов. Я могу только предполагать и ориентировочно эту сумму называть. Но я хочу сказать, что значит болтается. Вот посмотрите, я назвала 116 объектов, 64 объекта. Вот один, два, три я бы поняла, да? Ну, есть человеческий фактор, есть еще что-то, да? Когда вот недоделано что-то, ну, бывают такие обстоятельства, в том числе объективные обстоятельства. Но когда 116 объектов и 64 объекта, извините, я уже должна констатировать, что это система. Это система работы, которая сегодня... Дополнительный расчет. Мы сейчас проводим эти расчеты, Станислав Болеевич, которые нужно дополнительно из бюджета сделать, чтобы вот эту ситуацию попробовать ликвидировать и поставить, наконец, эти объекты на баланс и вернуть их в казну. Это все земельные работы и так далее, и так далее. До вас эта сумма будет доведена, не волнуйтесь. Вы же прекрасно понимаете, что эти объекты, они гордами лежали в казни, просто никто да. не использует. Есть такое понятие, Вячеслав, просто на них да, Есть, есть регуляр, такое понятие, как действие и бездействие. Но, тем не менее, ущерб бюджету контрольно-счетной палаты не выявится. Еще, еще раз, я сказала, как... что мы. Это, это не ее компетенция. Вы не ее компетенция, да Владыч, вы это понимаете. Так, просто сумма 1,2 млн вы пытаетесь свести. Пожалуйста, нет, пожалуйста, еще раз, мы все поняли, комментировать не нужно, спасибо. я ее комментирую. Так, пожалуйста, еще вопросы. Да. Пожалуйста, Владимир пожалуйста. Это, Ну вот вы сказали, что масса там, так сказать, не уплачивалась зарплату так сказать, на садибам процесса, но, наверное, руководители этих не всех МУП разбежались в разные стороны. Не всех. Ну вот за это время, так сказать, ну за этот год, кто-то из руководителей мупов, который по а, своим должностным обязанностям, и вообще по законодательству должны нести ответственность за неуплату зарплаты, привлеченных к ответственности. Да? Значит, часть предприятий находится в банкротстве и находится под компетенцией арбитражного управляющего, которого на сегодняшний день и вся полнота ответственности. И значит, мы сегодня совместно с арбитражными управляющими работаем в части взаиморасчетов проведения вот этих, для того, чтобы эту задачу по выплате заработной платы решить в первую значит, очередь. По, извините, по муниципальным учреждениям они тоже все уже находятся в ликвидации. Там есть ликвидатор. Ликвидатором целая куча отдельных вопросов, но э, ликвидатор есть ликвидатор, это не руководитель. Еще раз говорю, вы представляете, какой объем работы был проведен аналитической на сегодняшний день. И не сразу, все сразу объекты мы сегодня готовы таскать, вот по каждому сегодня доложить уже окончательную информацию. Что-то еще находится в работе. Как только это будет доведено, все те, кто муниципальные учреждения превышали свои полномочия. Именно в муниципальных учреждениях я говорю, и предприятиях, да, но э -э, будут, э -э, еще раз говорю, в соответствии с законодательством наказанным. Вот об одном муниципальном предприятии я расскажу, может быть в заключении, ну, потому что это, это просто песня. Шамфат на протяжении определенного периода он должен привлечь, его должны привлечь ну, ответственность. Да, Не кандид... привлекали. Да, вот, кандид, можно, да не привлекали Владимир, но, вот, к сожалению, так было работа. Елена пожалуйста, в этом году вообще никого. Да. Я, Я, такой Значит, мы объектом, Я хочу коснуться с тем, Значит, за период только 14 года в поселке Дачина были участки очень большой площади, Причем Цена на аукционах оказывалась настолько низкой по сравнению с рыночной стоимостью, что для примера вот тоже участок Новородского, где одним годом выставили 800, значит он пошел за 2,5 миллиона, а стоимость, как потом оказалось, когда его перепродали, оказалась больше 12. Есть такой же пример, это в районе коллективного сада дачный. Там продали огромную лесную поляну, и примерно вот при таком же раскладе где-то порядка 2-3 миллионов там она ушла от сеуна и разошлась потом вот миллионов на 10. Спасибо, Елена Александровна, вы только. У меня еще поп... один вопрос. Значит, теперь уже будучи депутатом, я столкнулась с таким фактом, это касается э, гамитета ЖКХ и очень странным, э, странным сметам, которые они выдают. Вот у меня на руках локальная смета. У нас есть такой подрядчик, э, Абрамян. Значит, адрес Адресов, Толговодцев 5. Абрамян брался сделать там тротуар, за, по стоимости за 1 квадратный метр 1735 рублей за тротуар шириной 1 метр я просто посчитала длина 8 вот. значит у нас почему-то прямым, прямым закупом ушло на 28 метров этого тротуара 72 тысячи почти то есть это на 48% дороже у меня вопрос возникает Каким образом такое может происходить, если нам постоянно твердят, что при жизни нет денег? Давайте все-таки, наверное, ну по первому вопросу, который вы задали, по пробку земельных отношений мы договорились, что это будет те отдельная тема для третьей конференции. Я думаю, что в течение ближайшего месяца мы ее обязательно проведем. Такая договоренность есть, пока проанализируем ту ситуацию, которая сложилась. Что касается вопроса вашего по.. С метом. здесь тоже такие договоренности есть. Был целый пакет предложений, в том числе вот от Евгения Владимировича, здесь присутствующие. Мы договорились на комиссии, на последней комиссии, что все эти вопросы, касающиеся смет составления, значит они будут рассмотрены, проведение конкурсов, аукционов отдельно будут рассмотрены с участием всех заинтересованных лиц. И вот эти случаи, они будут исключены. Поверьте, это вопрос, ну, я тоже думаю, что это вопрос в течение недели, полутора будет рассмотрен, да? Это не случай. Я вам говорю, это система. Вот, и тут нужно исключать не случаи, наверное, а людей, систему. Безусловно, вот, абсолютно правильно, то есть вы еще раз подтверждаете тот вывод, который делался о том, что эта система работы. К сожалению, часть людей, которые работали в то время. Пока, пока, пока, я бы так сказала, продолжают работать, но э, процесс очищения идет, я вас уверяю. И скажу больше того, действительно, самое, наверное, вот на взгляд, вот собрание депутатов, депутатов собрания, самое слабое место, самое важное и самое слабое место сейчас, это управление жилищно-коммунального хозяйства во всей администрации. Поэтому, я думаю, что и Геннадий Анатольевич это прекрасно понимает, и соответствующие выводы будут сделаны скоро. Пожалуйста, вопрос еще. Так, так. Валентина Васильевна, да, давайте. Валентина Васильевна, заместитель председателя общественного совета. У меня полтора вопроса. Один вопрос касается фамилии героя, который подписал документы на изыскание, на проекты, на акты принятых работ, на несуществующие работы. И основной, наверное, вопрос это каким образом сегодня осуществляется контроль за деятельностью муниципальных предприятий. Хорошо, спасибо, давайте. Значит, э, документы оба контракта, у кого-то есть интерес. Вот они, вот эти документы есть. Подписаны, они председателем Расскажу. Так, Кутумова на тот момент. Ухтумов, директор МОКомитет по строительству. И согласованы тогдашним главам, исполняющим, администра... обязан... исполняющим обязанности главы администрации Мясково-городского округа. А ну, в одиннадцатом году Ухтумов. А я не знаю. Евгений Анатольевич Типовик. Ну, так если я... же, что тут такого? Я... Вы обратили внимание, я фамилии э, не называю, еще раз говорю. Я обратила внимание, поэтому... Что касается проверки. Ну, да. во-первых, муниципальных предприятий. Я вам да. хочу сказать, что предприятия в серьезном состоянии. Да. Во-первых, мы наладили через тернии, через непонимание некоторых директоров предприятий, мы наладили регулярную отчетность о их деятельности. Вообще баланс они должны сдавать раз в год. Что они сделали благополучно все это время. Да? Сегодня они балансы свои сдают ежеквартально, хотя в налоговой не сдают, раз вот, годовой баланс. Ежеквартальные балансы они сдают нам, и мы можем сегодня достаточно оперативно э, эту информацию отслеживать. Если предприятие у нас пошло не туда, а некоторые предприятия у нас явно идут не туда, судя по планам закупок, которые они сегодня размещают на официальных э, страницах закупочной по 223 закону, таких предприятий у нас они уже намечаются, да, и было выдано, то есть практически в ежедневном режиме идет контроль. Проведен аукцион, это прерогатива предприятия. Хочу заметить, что мы вообще-то в хозяйственную деятельность по законодательству вмешиваться не можем, в муниципального предприятия. Но отслеживать мы ее можем, чего мы на сегодняшний день не делаем. Но в частности, вот, по предприятию городская управляющая компания было по выявленному ряду нарушений. Сейчас будет второе предписание в части. Устранение нарушений в части закупочных процедур и так далее Представление информации Но в ряде нарушений, которые уже были представлены да, Которые были выявлены в результате проверок, которые проводила администрация Было сделано предписание директору предприятия О устранении выявленных нарушений Если они не будут, извините, выявлены Вернее, устранены в том порядке Директор будет отстранен от занимаемой должности А кто директор? Директор городской управляющей компании. А фамилия? Ну, давайте я не буду. А это что, закрытая информация? Нет, открытая, тем более, что открытая, зачем я, зачем я буду. Нет Нет. Просто... Нет. Нет, ну что за такое это, мы должны искать. Так, Валентина понятно, я... Я, я, я не, не парфилер, парфилер. директора. Да, да мы должны знать ну, что... своих героев, лицо. Хорошо. Фамилию Хорошо. скажите. Пожалуйста. Секунду. Борислав говорит, давай вопрос. Есть ли вот перечне тех вопросов, которые подлежат проверке, факты анализа, что ли, вот и пользы для бюджета Мяского, факты захоронения на Васильевской свалке в течение 10-15 годов ТБО Чебаркуляр и завоза на Васильевскую свалку и захоронение там. Чебаркульского песка, так называемого, да, Карабашского. Извините, Карабашского. та проверка, которая проводилась, у а нас, а на понимаете, что это тематически. Они полную проверку да, проводят, комплексно, она проводит тематические Стас, проверки. Да. Поэтому, как бы не было таких фактов, ну и не, это не была целью проверки, однако и эти вопросы не останутся в стороне, Потому что вопрос-то создания полигона, ТБ, ТБ, ТБО для города МИАС, он стоит, он актуальнейший на сегодняшний день. Тем более обидно, что 12 миллионов рублей потрачены, ну вот, как потрачены, будем так говорить, да? И ни и не проекта нет, ничего нет. Тем более экологическая экспертиза на этом месте строить-то было и, вообще-то говоря, свалку-то и, и, наверное, и не нужно, да? Сегодня в рамках агломерации мы активно над этим вопросом работаем. Вопрос очень серьезный. Для мяса актуальнейший, точно так же, как для Златоуста и так далее. Да? Но я должна вот еще отметить, что вообще-то говоря, ни одного соглашения, вот называется межмуниципальный полигон. Ни одного соглашения, это в акте, в акте экспертизы было отмечено экологически, что ни одного соглашения с другими муниципальными образованиями насчет этого муниципального полигона -то не было. Ни одного документа о том, что Златоуст подписал, что здесь межмуниципальный полигон. Ну, как-то вот сказали бой здесь межмуниципальный полигон. Ну и ладно, пусть будет межмуниципальный полигон. Хотя Златоуст об этом не знал, еще кто-то не знал. Поэтому и объемы, которые туда заложены, они тоже вызывают сейчас некоторые без соответствующих, подтверждающих документов. Они как бы на сегодняшний день такие. Но, но проблема действительно актуальнейшая, поэтому она очень серьезно сегодня прорабатывается в рамках той агломерации, которая планируется в Челябинской области, Златоуст, Мяс, Чебаркули и так далее, еще и, и же города. И этот вопрос там один из приоритетнейших проектов, именно, э, межмуниципальный, именно межмуниципальный полигон, но, конечно, не Новосильевская так, вот, если вопросов нет, я расскажу тогда вот одном, об одном муниципальном предприятии, которое ну, вот, меня просто настолько порадовало, не, не то что порадовало, но и удивило как-то. Есть такое предприятие «Дор благоустройства». Да, Во-первых, была ситуация, когда Минский городской округ продал одну газовую трубу, да, получил за нее соответственно средства, ну и налоговая поторопилась, значит, предъявила там, определенные налоговые санкции. Да, там, Вызыскала порядка там, 12 да, миллионов рублей. Да? Значит, налог, на налог на прибыль, да, то есть с тех средств, которые были получены за реализацию этой трубы. Как дальше, как? дальше ситуация развивается следующим образом. Значит, город подает иск к налоговой, я хочу суммы называть, что она неправомерно это делает, неправомерно сняла в размере 2,5 миллиона рублей. Два с половиной миллиона рублей подает, значит, иск администрация. Дальше. Предприятие подает. Предприятие. А предприятие, предприятие. подает, да, предприятие да. подает. Дальше есть письмо одной из юридических компаний наших мяских. значит, что и виза Ардабьевского, который пишет, значит, заключить договор с этой юридической компанией на, и для того, чтобы Представляла интересы уже не правовое управление, а представляла интересы этого предприятия Дор благоустройства ну, Это юридическая компания. Сум... Сам... Дор... Это Виктория, да, Виктория, это юридическая компания. То есть есть сумма, с которой заключает договор внешний управляющий 1 миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Вот всего 2,5 миллиона как бы должен получить бюджет в результате этой 1 миллион восемьсот пятьдесят сумма договора дальше и в договоре четочку там записано там где-то значит что сумма имеет право э, изменяться в договоре дальше эта юридическая фирма э, еще привлекает кого-то в качестве третьих лиц к этому процессу чтобы представляли ее интересы тоже платит им соответствующие деньги там миллион четыреста платит им хотя Значит, да, 400 тысяч они посчитали, что они переплатили, им вернули порядка 380 тысяч рублей. Значит, в итоге, вот в итоге, что мы получили? Что мы получили? Заключается между ликвидатором и этой юридической компанией еще один дополнительный договор на 900 тысяч рублей. На 900 тысяч рублей дополнительно, да? Якобы какие-то новые появились затраты и прочее, значит, и в итоге, значит, вся сумма, которая мог бы получить, все город мог бы получить там 2,5 миллиона, он остался при всем, при заключении этого договора, дополнительного соглашения, который признал суд, то есть на полных закон, абсолютно на законных основаниях. Город не получает ничего, и еще получает только добавок 60 тысяч, вот дополнительно сейчас. 68 000, да? 60 тысяч А еще 70 тысяч предъявляет городу. Вот Так вот так ситуация развивается. Мы этого товарища приглашаем, вот почему у нас тут скандал получился, такое непонимание. Я говорю, ну ты, бог ты, побойся, господи, ну и так получил ты все, да? что мог, что хотел, товарищ. Ты же депутат в том числе еще, блин. Ну он говорит, ну нет, ничего не понимаю вот эту сумму, вы мне будьте добры, мне ее верните. Верните его вот Фамилия сейчас... Фамилию дайте, а? Виктор Васильевич Галиновский, я не скрываю этого никогда. То есть вот такая вот ситуация. Вот работа МУПов, ликвидаторов и все прочих. Пожалуйста, еще вопросы. Так признайтесь, фамилию МУП городское хозяйство, кто возглавляет? Городского хозяйства, возглавляя... Фидоров? Нет, нет, нет, городского управляющей компании... Назвал же Борис Борисович, в Да, Елена Асантова, пожалуйста, вопрос. Нет. Пожалуйста, у нас была насильская... Один из вопросов насильской, который рассматривался все это и работы временно, и в таком сфере проверки и соблюдением органов местного самоуправления. Я не знаю, почему Андрей Юрьевич Дерстельев не донес до депутатов информацию, но в том числе среди документов было мое особое мнение. Оно касалось договора в 2006 году, заключенного обездским с экосервисом. Значит, договор там касался обслуживания свалки. Значит, За размещение там ТБО. но меня и наверное все остальных удивила сумма этой сделки то есть за почти 10 гектаров земли до сих пор город получает 200 рублей вот. меня возмущает вот это вот я не знаю это циничность такая наверное, в квадрате и да. еще я хочу договорить. значит тем же договором тем же договором не предусмотрено, хотя законодательство об этом говорит, по сроку окончания этого договора, значит, что будет делать этот арендатор с землей. Потому что вообще в соответствии с законодательством он должен после себя эту землю привести в порядок. Этим договором не предусмотрено. Вот. То есть все эти затраты, вот сейчас говорили о том, что туда зависли отходы медиплавильного производства, карабашки, которые содержат канцерогены первого-второго класса опасности. То есть это все ляжет на плечи опять бюджета. С этим что-то будет делать. Да, значит, я добавлю даже к той информации, которую вы сказали, что за 15-16, боюсь, наврать, да, 16, по-моему, мусоровозов одно из учреждений, которое было создано для этих целей, вот только для этих, оно занималось только тем, что сдавало в аренду мусоровозы, да, ну вот здорово, здорово. назывался это учреждение «Экоцентр», да, за все 16 мусоровозов Месяц первоначально платилась сумма в размере 22 тысяч рублей. Потом один из директоров сказал, ну что же это такое за безобразие, что-то попытался сделать. Сейчас сумма немножко увеличена, но данное, данное учреждение, видимо, будет ликвидировано в процессе ликвидации, сейчас будет находиться. Ну и порядок мы понаведем. Очень много фактов, давайте, может быть, будем уже так сказать, к концу двигаться, да, очень много фактов осталось за пределами. И цель-то, понимаете, не жареные факты выхватить, а навести совместными усилиями в порядок. Чтобы его навести, надо знать, в каком состоянии сегодня находится город. При том, что 380 на начало года, я напомню эту цифру, 380 миллионов при собственных доходах 800, это долги. И поэтому наша это с вами задача не просто вот эти факты, так сказать, выхватить, значит, ах, ату их и так далее. Не в этом задача и не в этом цель, а цель в наведении порядка всеми и горожанами, и властью, и депутатским корпусом. Вот наша цель сегодня, на которую мы должны работать. Самое главное, чего мы должны делать, исполнять свои обязанности грамотно, квалифицированно на, на своем рабочем месте, в том числе на депутатском рабочем месте. Поэтому вот я бы к этому всех призвала, но а то, что факты, фактом будет дана квалифицированная оценка компетентными органами, я нисколько не сомневаюсь. Спасибо. Вот, то есть работать так, как Виктор Васильевич, вот, блестящий он с правовой точки зрения организовал, профессионально, значит, профессионально судов профессионально. выиграл, и не придерешься. Нет. И он прав. Но, так, ну, такая... Мы закончили. Ну. Вы, вы называете Степаник и Есть глава округа, который 5 лет работал для этой должности Ситуана Мы его пригласили сегодня Обязаны нет, были нет, нет, тем не менее, есть глава Варкова, который пять лет работал на этой должности И он мог дать ответы на все ваши вопросы чтобы Значит, это Мы не, не имеем вопросов Если вы хотите, журналисты вы могут взять комментарии, комментарии с другой стороны Вопросов, никаких нет. нет Я не называю никаких фамилий, вы обратили внимание Я не выдвигаю никаких обвинений в части конкретных лиц Это не моя компетенция получилось. материала Хорошо, спасибо всем все за то, что пришли. Спасибо большое. вот Хорошо. Я а слышу.